Так. <свист> <свист> <свист> <Сейчас> Здесь нормально чувствуется. Вверх. <свист> не смотрю в ту сторону. <свист> О, как сейчас прохрустило. <свист> да? Да. <свист> Ой, ну хорошо. <свист> <свист> <свист> <свист> <свист> <свист> Снова здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Сейчас проведем сеанс массажа и терапии для Ирины. Да? Ну, поделись, какие у тебя проблемы, ты говоришь, с челюстью, У меня челюсть ехала, да, началась да, с того, что я обморозила ножки, простудила себе, и у меня подвернулся сустав. За ним последовалась цепная реакция. Правой стопе, да? Правой стопе, да, случился mm -hmm. перекос таза, следственно напряжение мышц. Да, а, да, это все возможно. Вот здесь было у меня прям такие, как... Кровь, сгустки, я не знаю, что это было. А у меня были, ну, конечно, типа, из-за этого спазм шеи, поперечная артерия перекрытая. Это, все, конечно, уже мялость разрабатывалась. И вылетел челюстной сустав, соответственно. И это мучение, в по протяжении полугода, главная боль, тревожность из-за этого, что на головы не попадал. Ничего. И головная боль могут от этого, да. Усталость, То есть, да, надо пойти сверху вниз и также отразиться наоборот. санаторно угу. снизу вверх. Ну вот по стопам сразу я вот вижу, что у тебя на вот этой стопе я не, не, не понимаю, ну. ровно столько встаешь. По стопе более выражено, чем вот на этой ноге, на левой. Отсюда может быть легкий перекос таза. Так, ну по плечам. давай По плечам все ровно, в принципе. Давай голову полностью влево положишь, вправо. Так, ну угол 80 градусов, здесь в эту сторону, в Поменьше не доворачивайся, чуть-чуть, угу. и не скаливайся. Ну, сразу, потому что Станите. под лопаткой тянет, да. А, вот под, под лопаткой. лопаткой тянет. Под лопаткой и здесь, да, все. Угу. Теперь, смотри, сама ничего не делала сейчас угу. небольшие тесты Вот так и нажимаю Ого! Так, где? Под лопаткой, То, здесь, да, вот. Стороны, под да, вот. Со стороны, да? Так, в эту сторону. Нажимаю. Тут нормально, да? Ой, чуть-чуть совсем здесь. Ну, так... А, вот так Так, ну. все ровно вставай. Это вот эти мышцы, да? Угу. Больно, да? Да. Так, вот сюда, развернись. Здесь больно? Здесь нет. Вот так голову наклоняю полностью сам. Угу. Вперед-вперед, да. Максимально вот, чуть не достает. И максимально назад. О! о, вот о, о, о collective. И сразу зажало с этой стороны, да? Вот, вот здесь вот. Uh -huh. А, вот здесь мало. Uh -huh. Так, сейчас мы это все разберемся. Теперь я чуть-чуть покручу, голову наклони. Угу. Вперед. Вперед, ты видишь, что до конца не наклоняешь. И сама не шевелись, я вот так покручу. Проверю поперечные отростки. Так, ну только вот третий вот тут вот и второй позвонок uh -huh. вот, убирают вот здесь, uh -huh. да? Вот. Это получается слева упирают. Наклоняем наклоняем голову. А по асистым отросткам все вроде ровно. Так, и сейчас тут уже стало, уже плечо тянешь вверх. да. Uh -huh. Бывает, да? Чуть-чуть вот так, развернись. Uh -huh. И сгорбись. Плечи повесила. Я вот удержу, а ты медленно уклоняйся вперед руками до пола. Тянись, тянись, тянись, Влево заваливаешься, поднимайся медленно, так голова висит, висит. А висит? Да. Висит. Вот этот таз у тебя ходит туда-сюда. Ага. Справа. Еще раз наклоняйся. Угу. Ну, кстати, сколиоза не замечено. Поднимайся медленно, медленно, только медленно. Ага. Так, по уровню смотрим, ну, стоя все вроде ровно. Давай ложись теперь головой туда, угу. ногами сюда. что что ли? Да. Так. Ну вот эта нога чуть укорочена. Там вообще не сильно миллиметра два-три. Практически незаметно. По вот этим косточкам. Это тоже ровно. У нас еще основное свернушечная боль. Mm -hmm. Так, mm -hmm. да? А у меня был это в гривен сейчас все. Ну поясните да? У меня было здесь прям сильнейшее натяжение. Это сейчас уже я говорю гимнастике, я распариваюсь. Ты про подвздошную знаешь, я... да? Кань, ты болел все. Держи за стол. Все узнала. И ногу на весу так держи. Весу -весу. Угу. Я давлю вниз, сопоставляйся. Дальше не можешь, да? Еще раз держи. Угу. Вот, бросаешь, значит, подвздошную. Пояснись с подвздошной да, там слаба. Здесь держи. Вот, это чуть не сопротивляешься. А, да, я задумалась. А а, О, а здесь вот есть. Так, но ну это быстро решается, этот вопрос. Угу. Сейчас мы ее тут нащупаем. Пропускаем ее желтую. Можно? Ну, неприятно, да. Ну, главное, таких острых болей нету, да, колющих. Он назад от отдает поясницу. Поясницу отдает сюда. А ты расслабляешь, отдает. Сейчас отдуглешь. Сама не, не напрягайся, У -у -у. ничего не делай. Вот, скоткнул мышца. Это он мы прорабатывает пояснично-поддошную мышцу, в данном случае поддошная. Где ты напрягаешься, все равно еще расслабляешься, расслабляешься. Че, еще, еще, еще, отпускай надо, пускай. Вот она стоит. В угу. Вот больно, наверное, да? Пускай, пускай, прыгай, отпускай, отпускай, отпускай дальше. О, угу. дальше уплом. Ну, все. А теперь пояснично. Надо проникнуть вот туда в живот. Угу. Отпускай, пропускай меня. Вот, вот, вот такими микродвижениями я чувствую, как струнки этих мышц прямо вот так вот, ага. вот по одному так работают. Я вот, да. мечтал, да? Да. вот Тут у нас исполняется желание. Так, теперь ножку держи вот так вот, на весу держи. Ага. И сопротивляюсь. Я давлю вниз и сопротивляйся. Так, еще. Вот уже, ну вот уже есть. Ага. Сила так, еще не до конца. Давай. Есть вот оборот, как-то ярче стал. Как Чуть сильнее же. Не знаю, как Ощутимый. Да, чуть-чуть, еще, еще пускай, пускай, пускай, пускай. Во. В эту сторону. А в эту. Ага. Вот сюда, да? Больновато, да. О. Давай, обе вот, ноги поставим сюда. А -а -а. Вот здесь, вот здесь, вот здесь. Ближе, ближе к себе. все. А -а -а. Ровно выставляем их. А -а -а. И смотри. Ой, у меня такая легкость здесь сразу. Уже легкость, да? А -а -а -а. Да, у нее разница колоссальная, прям. Легкость такая. Ну сейчас мы немножко упражняемся, сейчас а -а -а. будет еще легче. Смотри. На вдохе с задержкой дыхания. Я развожу ноги, а ты ага. их соединяй. И сейчас, секундочку, вот здесь вот, кстати, сейчас что-то тянем прям. Просто поваривается. А мы давай проверим. Подними таз, вровень с коленями. Так, таз, вровень. Не, не, колени, не колени, а, -а, -а. а таз вверх. Таз вверх, а -а -а. вверх, У -у -у -у -у. Вот держись так. И выпрямляем эту ногу. Вот эту выпрямляем ногу. А -а -а. Так, не тянем здесь поясницы. Нет. Вы нормально. Вот она как-то не напряжение, что движение. Наоборот, давай меняем. Это ногу выпрямляем. Вот, а тут ты чуть заваливаешься вот сюда. Тут есть напряжение, больно? Нет, вот, вот как-то. Ну, просто как будто бы движение, да. Все, uh -huh. оставь ноги рядом. Uh -huh. Опускай таз. И теперь немножко подышим. Вдох. Задержка дыхания. Смокай колени вместе. <связано> дай, давай, давай, давай. Еще, еще, еще чуть-чуть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Все, выдох. <связано> На выдохе полностью расслабились. О. Стопы вместе. Ага. Угу. Еще пошли, пошли, пошли. Угу. Вот так вот. Вдох. И сдавливаю колени. Даем, даем, даем, даем. Еще, еще, еще, еще, еще. Фух. Расслабляйтесь. Ой. Фух. Выдохнули, отдохнули. Ага. И последний третий раз пошли, разводи. Насколько можешь.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 о, -о, О! Ну, уже, видишь, вот она, включилась мышца в работу. Да, мне кажется, после такого времени я как будто типа еще не чувствую, мне привыкнуть надо. Они типа появились, а мне их жалко. Появились, да. Да, другое чуть-чуть, надо облегчение. Ну видишь, таз на месте, просто эта мышца играют. Теперь переворачивайся на живот. Ага. Как говорится, ливером вниз. Филиной частью к солнцу. Так, с этой стороны у нас ноги одинаковые все нормально вот так вот не тянет, нигде ну вот спереди чуть-чуть да? угу. все хорошо теперь мы приступим к массажу спины и шеи конечно так итак приступаем к специальному мануальному массажу всей спины тебе это уже привычно наверное ходила раньше на подобное да? Да, но в основном все это было, но в все Вот, надо ну, вот, разогреть мышцы. Пошло тепло? Ага. Плечо. Очень хорошо. Да, хорошо. Так, давай еще проверим. Больно слева-справа? Ну, слева, наверное. Ну, не больно. Ага. Здесь справа, слева, да? Слева. Слева. Слева. Так, вот тут. Ну вот так, да. Ага. Здесь? Ну неприятненько. Ну слева, да, в основном? Слева, вот, да. Лево, да. У нас, слева ага. тут как раз сидит, тут вот, такая. Так, здесь нормально. У меня слева. Тоже? Здесь? Ага, тоже. Слева, да? Ага. Тут. Напряжение. Угу. Сейчас у нас идет работа трения, Такое ших-ших-ших, вы слышите шорох, это значит кинетическая энергия, трение передается в тепловую энергию, тело согревается. добавляем вибрации пока все терпимо да хорошо я уже что все рассавит просто под горячим душем уже нахожу ко не теплым горячем а, когда сейчас будто в горячий душ да ну мне кажется, что даже хоть как, как там напряжение то есть для меня это просто сейчас кайф вот здорово что кайф И поглубже пройдемся с подбитием властистой отростки Терпимо пока. первое глубокое внедрение нам подсказывает подсознанию тела что будем дальше работать по желающим кулаками И я потихонечку буду ходить глубже глубже в тело кое-где поболеть сразу предупреждаю но это больница приятная даже И должен предупредить, что завтра у него мышцы. Ага. Как после тренировки, знаешь, бывает болят у спортсменов. могу даже сказать, что вот эта половинка холодная, а эта вода смогла горячее сама чувствуешь? Да! Обязательно сливаем лимфу в подмышечную впадину и в подключичную впадину Всегда у нас присутствуют вибрации. Так, вот тут -вот болит? Да. М -м -м. Так. Не больно, да? Нормально. Вот здесь только, наверное. Ага. Я, я что так спокойна? У меня уже полгода боли. Мое тело знает, что ему сейчас будет хорошо. Оно, поэтому терпит. Правильно, правильно, видишь? На тренированное тело к боли. <соединяющие> Эти мышцы здесь надо глубоко проработать. О. Терпи, потерпи. Терпимо, да? Ой, это хорошо. Ой, хорошо такая. Ага. Ай-а-а. поясничку. Чувствуешь, тянется? Да. Ага. Так, хепимо, да? Ого, ого. где О, хорошо. Нормально, в не дает сюда, да? Вот угу. И вот теперь мы подышим выдох. И еще раз выдох. И еще разок. И теперь длинный протяжный выдох. А ну, теперь расслабляемся, я последний пробуюсь, выдыхаем. О! О, как там сейчас потрещало. Чувствуете облегчение. О! Что называется? Прошла боль, да? Отлично. Впереди вообще что, что-ли болит? Ой, не знаю. Да. Просто чувствуешь, что напрягаешься. Ну, а лопатка вот хорошо заходила. Можно становиться. Постановать по кашке. Малоченков все вытерпела. И еще раз, еще выдох, все, расслабляемся. Так, переходим к другой половинке. Ну как у тебя ощущения? Вот прям чувствуется, как вправо, вот здесь вот вокруг все расслабляется. Ну, что прям кровь потекла. Потекла, потекла кровь, потекла. да? Да. И вот здоровая деперемия. Поздравляю тебя со здоровым румяцем, кстати, на пол спины. Спасибо. Что является хорошим признаком. Значит, турбовая кожа отличная, трофика тканей в норме. Кровообращение хорошее. С чем тебя и поздравляю. Сейчас такая разница, ощутимая, в правой и в левой стороне, где прохрустели, у меня левая как будто надутая Да, точно? Да, вот где мы не хрустанули еще, вот с левой стороны, она как будто такая, как, как будто как я рыбка в фугу надутая, а правая такая прям вся а помнишь, как в рекламе «Глендомед» Половинка яйца намазали в а другую не намазали? Да, да, да! Разницы, да. Что говорится. Так, сейчас мы сравняем Обе половинки Как художник-художнику скажу тебе Главное попасть в колор От света Да, можно стонать у нас не запрещается, не запрещает не стонать, не смеяться. Мы уже все делаем, но только с расслабленным телом. Расслабляться, не сопротивляться. Я могу сказать, прям чувствуется, вот, прям как эмоциональное напряжение спадает. Эмоциональное даже, да? Да, ну конечно, потому что это сильно сказывается на психическом состоянии, на таком напряжении. Да, это же психов. Эмоциональное состояние с телом. Ну как психосоматика, знаешь же? Да. Уй, потерпели еще чуть-чуть. Назад, вот так, назад, так не ты я творишь, а я я тебя назад мажусь. Если надо проработать, обязательно сустав ППС. Терпимо, да? Этот уровень точки очень полезен, если их прожимать, там выходит окончание нервов. Я например чувствую, как глаза становятся влажными не от слез боли, а вот когда вот, напряжение сходит. Да, серьезно. Серьезно. Я просто я знаю, что это как бы очень, очень сильно еще с напряжением связано. Потрясающий эффект. Это, это вообще да и просто. А... Смотри, Гриц, какая мягкая сразу стала. И еще тут чуть-чуть. Опа. Ну, Все, сейчас подышим. Еще раз удач. Еще большой выдох. И еще выдох. О, все, отдыши спокойно. Вытерпела молодец. Да? Просто. сейчас потихонечку все все кусочки ставим на место. Ой, ой. Я прям сейчас, когда, просто сейчас провели, я прям реально чуть не заплакала. Я говорю, это прям как снятие, прям эмоциональное, ну такое, психологическое напряжение. Эмоциональный блок, да? Да, это как прям облучение, прям вот такой ого-ого. Вот так вот, где другие люди. Початв в этих местах, где мы сейчас разминаем. Ты наоборот облегчение, чуть ли не слезы и радости, да? Облегчение, да, облегчение, да. Вот, вот. Облегчение, ага. Да вот такие места. Еще, чуть-чуть. Тут. -чуть -чуть. ага. немножко. Терпение. Без терпения не будет терпящий эффекта. Согласна? Конечно, я уже где-то все фитер был избы. И опять рука висит, просто висит, висит, висит. А мы делаем выдох. Еще раз выдох. И еще выдох. Так, сейчас перейдем к животнику. Звони, давай руки наверх. Вот Так вот. Сразу уже ага. да? Вот сейчас мою еще вот так вот растянем и давай в другую сторону угу. на вытяжение. Сторону. Тут помягче, видишь? Угу. Посередине. Плечики твои обработаем вот так вот. Прям называется крылья купидона. Да почему? А вот я как будто нарисовал перышки вот так. А -а -а. По видишь, маленькие крыльки получились. А у меня все приемы особо называются. Вот это, например, евреевский канделябр минора. Ну, может, видела такой. Вот мы нарисовали основание, стержень канделябра, и по 80 свечей подсвечников с обеих сторон. На коже прям рисунок появился только раз. И протолкали таз назад. Для декомпрессии. Как отборный молоток. Еще раз. И по очереди. Сейчас мы тебя выровняем. Вот, типа, вот так. Uh -huh. вот Сейчас тоже тепло войдет. Терли ага. и огонь разжигали. Угу, другую сторону головку. Пусть чуть-чуть. Все, отдыхаем. Какое облетение, прямо улыбается, ну бессознательно, то есть специально, бессознательная улыбочка. Да, ну то есть автоматом. Ребята, если вы нас смотрите, да, пишите, как вы чувствуете через экран ощущения, говорят. Есть такое нейро-визуальное гипнотизирование, то есть мы делаем, а вам хорошо. Такое тоже бывает, да? Так, еще вытянем шею тебе, потерпи. С вибрацией вот так вот. И самое главное мышцы, которые держат череп вот тут вот, проработаем. Ну, вроде мягкие. Не больно? левая опять да у тебя боли какие обычно головные весочные заточные да вот здесь, вот здесь вот как раз вот эти точки они как раз освобождают от этих болей где вы мне диету делали? Я, я же каждый день там все усаживаю, поэтому более-менее поменяем Надо по два часа уходить. На висках вот такие точки. Mm. Ну да, то есть пришла подготовленная. Так, конечно, за полгода, если бегаешь по врачам, они все гепатропс хотят какой-то вылечить, которого нету. Да врачи вообще придумал какие-то болезни. Столько нормально латинских, которые вообще. На деле скажу, вот мы такие специалисты, массажисты, мануальные, костоправы, Все решаем гораздо проще и быстрее. На я буквально решаются вот эти задачи без всяких сложностей. Я абсолютно согласна. Есть методы разные, и иглотерапию используем, и огнетерапию. Ты же видела, огонь там выделывают, да. да, на человеке? Если хочешь, я сейчас тебя огнем тут угу. Согреем мышцы. Давай подушку вытащим пока. ложись лицом в дырку. Ложить, ложись, Потому что это все работает. они все по отдельности лечить. Мне более-менее, что со мной происходит, это я Васильева смотрела она много а -а -а, да. Физиология. что вот если у тебя болит нога, вот она, о, о, точнее, болит голова, разберись со всем телом, то есть не голову лечить отдельно надо. Да, правильно, правильно, это может быть откуда угодно. Это вот из ноги, из руки. А -а -а. из за то, что кишечник, то часто да. голова, голова болит. Огромная ошибка нашей медицины, это они лечат симптомы. Нет, сама не поднимай, ничего не поднимай. Угу. О, знаешь какой хороший прием. Угу. Встань на локти, голову опустил вниз. Я угу. руки тоже опускаю. Вот угу. смотри, я давлю туда, ты опускаешь голову. Давлю сюда, поднимай голову. Угу. Поднимай, поднимай. Назад, назад, назад. Вот так. Во. Угу. Ты вперед. Ага, назад. Угу. Вот, чувствуешь, угу. прорабатывается шея. Угу. еще разок. Все, ложись. Так. Да, не сильно симптоматически. надо таблетку от головы и все. И не разбираться в причинах. Сейчас уж он пора голову говорит. Это может быть от почек, например. Давление скачет из-за почек. Соответственно, кремостное давление в голове увеличивается в этой главные боли. Сейчас потруд себе, и потом мы прощелкиваем здесь позвоночник. Руки должны быть тоже чистые. О, у специалиста. обратной стороной салфеточки вытираем, чтобы он после этих он сможет по видео. Да, за эти полгода мне пришлось многое узнать про диафрагму, потому что перекос стас также может быть за печень надо с вами посмотреть. Да, тоже верно, да, да, да. У врачей диагноза гипотермия, стеатосиндром, все, другого нету. Так, сейчас чуть-чуть потерпи. КПС сустав тебе надо немножко так расшатать и ППС сустав. Еще чуть-чуть. И вот здесь. Потерпи. Так, ну вот и поехали. Чуть-чуть я пощипаюсь так. Слышала, как копчик хлыстнул. Ой. Я все как такси чувствую. Такси? Такси, да. Ну, такси так поднимают. Нет, не такси, это шарпей, а. который за кожу отцегивается. А я люблю из девушек произведать звуки, как будто на музыкальном инструменте играют. Представляешь, это прикольно. Прикольная работа. На разных тонах. Сильно упираешься? Нет. И выдох. И еще раз. О! О, как громко. Ну хорошо, сейчас следующий будет сразу. О! Ага, выдох. О! Так, позвоночник нормальный. Угу. Клади голову на бок. А, а. так вот да. Я чуть-чуть сюда -чуть доверну вот сюда. Хорошо, что ты заранее заверняла. Ну, И расслабились. О! Фух, выдох. О! А! Живая? Скажи нам что-нибудь живая, непойдался. ой нас. Так, теперь другой бок. Какое облегчение справа? Да, молодец, что ты расслабляешься хорошо. Это вы меня расслабляете на спине. Ровненько, как себе удобно. Это все вот у меня спину хорошо расслабились могли Мне потому что так, правую сторону прокрутить не могли уже с октября того года. Да. Левая поддавалась, а правая ни в какую. Поэтому так закричала. Ну за такое все да? Конечно! Полгода никто не поддавался. Правая сторона. Ну, молодец, но там так столько хрустова было. Так, Даже подошли? больше, чем количество позвоночников, а, по-моему. А, а потому что я мечтала, что мне пробер а. Вот еще. А. А. А. А. Угу. Лежи, лежи. Ногу. Вот так. Угу. И расслабляем. где-то держишь. Отвозу еще расслабляем. Угу. О, отлично. Так, продолжаем нашу профилактику. Ногу полностью расслабили, ягодицу, бедро, все, все расслаблено. Угу. И Еще раз. О, так все щелкает, казалось почему там щелкает уже, да? Так, угу. и Все, Поворачивайся теперь лицом туда, там не спиной. Так, ага. На бок, на бок, на бочок. Ага. Эту ножку вперед, вперед, вперед, вперед. Ага. назад. Держи за стол, вот ага. эту руку назад тоже, а эту руку вперед вытаскиваем и придерживаем за на тебя. Ага. Головой смотри, смотри, показываю указательным пальцем, назад-назад, на крестовую. вот сюда, видишь? Ага. Где воздействие, там, куда мы смотрим, там не воздействие ага. идет. То есть тоже работает этот механизм. И выдох. Еще. Все, поворачиваемся на другой бок. Ага, ага. Да, эту ногу назад. Назад тянем, назад еще. Ага. Да, руку туда. Да. Сейчас немножко все проработаем. Эти суставы. Вот прям прям свеживает, ногу свешивает. Ага. Все. А вот она уже и была. Назад. Ага. На спину можно ложиться, да? Ага. Не, не, не, на спину, а. на спину, на спину. К солнцу. На спину. Да. Дадом, дадом, ад. Так у нас говорится. Так выравниваем все от стоп до головы, потому что все у нас взаимосвязано. Как ты уже сама говорила. Угу. Пускай, пускай надо расслабляться, еще. еще. Еще, еще Внутри. Вот Было неожиданно. О. Ага, не висит туда. Назад. Вот хорошо. пальцы лишние не нужны, и выкидываем в таз. Шучу, шучу, конечно. А это сейчас вот такое, прям, облегчение. Пошло, да? Да. Как... Ой! У Мне... меня лево... Блин, это так приятно просто, прям, О! Более вот в этой, да? Да, знаете, как это как кровь пошла? Прямо такое облегчение. Таким килограмм гири сиди снято. Ну вот. Отлично. Сейчас справа будет то же самое. Пошла, пришла, пришла. Не держи. Опять держи. где ты мышцы держишь. Ведри, бедро. Давай еще бедра вот их слоем. Так, сейчас по-другому это расслабим. Наслабилась? да? Ну вот. Ну, вообще сама заходила, да. Ну за то зато как облегчилось то, да. вот тут, в ведре. Сзади, вот здесь вот там. И, вот вот там, вот, да. Ну вообще прекрасно. Мне кажется, это крика? Мне не хватало. Мне как-то горло открылось вс. Прекрасно, давай. Сейчас замечательно. Замечательно. Это правда эмоционально, да. Ой. Сейчас мы немножко поправим. Ничего не сломается, не больше. Сейчас она отляжет, хорошо, хорошо, приходи в себя. Может быть, немножко не менее вот здесь да. вот? Да! Да! Давайте так тучки прожумутите. Вот так, ну как, прошло? Да, да, да, конечно, и сюда, и сюда, и ну, сюда. Ну, для начала это, конечно, стресс для организма в данный момент. Но... Я понимаю, что это к облегчению, да, конечно. Да, ничего страшного, друзья. Так и должно быть, даже как бы вот, пошли, это не место, и в токе. Так, уже светишься счастьем, да? Сейчас мы тебя потянем, представь, что лежишь на песочке теплом. Белый, мелкий такой песочек, согревая тебя снизу. Сверху солнце светит, и голубое-голубое, бездонное, небо, беззаботное. Отлично, отлично. Приходи в себя. Шея точно подпустила, да? Вот здесь вот все грудное, весь тоже год, ничего не поддавалось. До сюда дошло? Да сюда, вот там вот сейчас, вот здесь, облегчение. Вот здесь, ой, ой хорошо. Ну, там, где все болело, не распрямлялось. Сейчас отляжет, и будет а, вообще все, все замечательно. Да это, это прям сразу, прям как будто кровь пошла. Пошла кровь, тынула в голову, наверное, ага. легкое пение, может быть, или эйфория. Я не знаю, просто да, как будто это чего заживо? Просто же то чего? Просто захотелось. Да. Ой-ой. Я об этом мечтала. Ну давай посмотрим на себя с левой стороны, получается, тут первый позвонок. Ага. Еще раз отпускай. Сейчас голову, сейчас моего. Чуть-чуть сюда -чуть вернем. Мне надо поймать момент, когда ты полностью расслабляешься. А. Еще. А. Так. Все, ну. А. Так, ну, значит, все. На месте. Так, давай теперь попробуем поставить челюсть да. головой в дырочку вот сюда. Сзади, сзади, сюда. опускайся. Ниже спустись. зажато покажи мне зубы чтобы было видно верхний нижний до да. резцы и открывай так полностью максимально вводишь вправо получается закрывай медленно еще раз открывай да почему то вправо вводишь еще угу. так открой полностью, хорошо посмотрел за эти коренные зубы там еще и за тебя убрали коренные с двух сторон да что ли? получается какие здесь так Just, а, вот здесь не буду мост сейчас вставать, просто убрали. Uh -huh. Теперь делать, да, у него все. Так, теперь вот так открывай, рот. Тут уезжает справа. Ой, слеп, вот сюда. Uh -huh. Еще раз. Ну не больно, да? Вярва. Uh -huh. Так, давай еще раз открывай. Uh -huh. И закрывай. Еще раз. Закрывай, закрывай. Oh открой. Открой. Еще. Так, сейчас я сейчас известен, вот поэтому оденем перчатки. Вот а страшно. Страшно? А у тебя же уже щелкнула там Ну да, помнишь, это прям... ну, Я почувствую, что он прям такая. Вот слева там убавилось, да. <связь> Теперь открываю рот и немножко типа массирую, внутри. Будет болезненно, сейчас нормально чувствуется. И вот туда надо залезть. Максимально широко открой, а тут не напрягайся, расслаблено, Сейчас это буквально полминутки. Проглоти и с другой стороны открой. Ну, терпимо. Uh -huh. Так, закрывай. Ну, пригласи слуну, закрывай. Uh -huh. И еще раз открывай, так, чтобы я зубы видел. Максимально, максимально. А, закрывай. Открывай. Закрывай. Давай еще раз открывай. И сейчас закрывай медленно, с натяжением. Так, смотри как. Вытащи челюсть вверх и сопротивляйся. Я давлю вниз. Ну, сначала uh -huh. открой, открой uh -huh. я давлю вниз, закрывай. Ага. Теперь я давлю вверх, открывай. Только так выдвинем вверх. Вперед. А, еще раз. Открой, открывай, открывай, открывай. Сейчас подожди. Закрывай. Угу. И теперь еще, еще раз открывай. Максимум, максимум. Закрывай. О, вот съехала. Еще раз открывай. Закрывай. Ну-ка ну покажи теперь. Зубами что-то. Зуб. Открывай максимально. открой. Еще раз. Открой и выдвинь через верх. Так, да. Ага. Ну, открой, открой, открой. Давай. Сейчас закрываем. Ну, попробуй, вроде бы там уже ушло. Так, чувствуешь? Да. Ну по крайней мере по оси она ровно ходит, видишь? Ага. Стыкуются периферии верхней и, и, и нижней вот так вот. Ага. Не, не шелкать. Ну вот. Кто молодец? Мы молодец. Так, ну давай тогда вставай. Ага. Ага. Так, с руками. И выдох. О, Во, плечо чертонно, да? Угу. Теперь правую коленку вверх. Ой, я угу. вверх. Вверх. смотрю в ту сторону. О, О как все там, как хрустело. Угу. Да? Да. <свят> ой, хорошо. Еще чуть-чуть угу. расслаблено. Не, нет, нет, дайте, вправо, вправо, дайте, вправо, ага. да нет, ногой другой, дайте, ага. дайте, вправо, и дайте, дайте, дайте, дайте, как дайте, дайте, тебя дайте, так, на голову, ну, вроде все на месте уже, угу. так, как у тебя с челюстью, дайте, дайте, дайте, дайте, дайте, дайте, я очень рада, что я вас встретила. Правда, во-первых, что вы не смогли все это прохрустеть. Я очень благодала. Да. Никто не мог с этим справиться. Она никому не поддавалась эта правая часть. Она меня уже саму раздражала. И вот эта часть, между лопаток, да. Настолько психоэмоционально в таком зажатом состоянии. Я когда лежала, особенно что права с левой стороной, когда была разница. Когда одна была проработана, она такая была легкая, которая не проработана, она прям как рыбка в фугу надутая. А, когда на столе лежала, там почувствовала да, разницу как... на двух половинках спины. Колоссальная разница. И не только со спиной, вот со всем, что вот, ну, делать, в очереди. В, в стопах также, когда сначала а левая стопа, она прям сразу же, прям тоненькая стала, изящная по ощущениям. И правая такая, как будто там <существует> <существует> надутая. Разница, да, колоссальная. Правая, которая была, которая была очень недоделана. Недоделанная, да. да. Сейчас, да, я вообще довольно чувствуется облегчение очень сильно. Голова ясная, прям такая ясная, свежая, чистая голова. Ну, потому момент. что мы рожали все вот здесь, вот мышцы которые у да. черепа, да? Кровь кнула в голову. А там затылочная вот, часть, это отвечает за зрительные нервы. Mm -hmm. Некоторые говорят, что прям я же в виде даже становится. Есть такое, да. Есть такое, мне кажется. Да. И вот это когда у меня выкинули крик, он мне кажется, во мне стоял эмоциональный, потому что у меня прям как будто горло разжалось. Да. Это очень важно. Да, скажу, мы, мы решили еще эмоциональную психоэмоциональную какую-то проблему. Потому что вот здесь у меня давно было зажата. и оно, мне кажется, все было связано. Главное, что вы это нашли, проработали. Я же бегала по всем год, никто мне не мог помочь. Если бы ну, я да, кому не обращалась, только... по врачам. А О, -то лечит, не от того. Реабилитологи, эндокринологи, они вот если приходишь и говоришь, а, вот же, ну какой непотреоз. Спасибо вам большое. Да, взаимно. А откуда ты меня нашла? Я нашла в ТикТоке в соцсетях и Ютуб вроде да. да. Все. Подписывайтесь, быть. ищите меня да. Олег Алла в Гудин в ТикТоке, в Ютубе. Я вам все сделаю, подключу, объясню, подскажу. Пишите комментарии, на все отвечаю. С вами был Олег Гудин. До новых встреч, друзья. Пока, пока.